вот такой квадрик Well то есть в 686 по моему идеальная модель для того чтобы поучиться летать во первых он практически не убиваем да он может падать с любой высоты потом покажем как упирается в стены ничего страшного то есть плюс, даже если винтами вам даст там по пальцам или это большой как говорится, трагедии из этого не будет. Нормально он держится. Вот. Плюс он FPV. То есть, это реально это, наверное, самые из дешевых моделей квадрокоптера, в которые можно летать и смотреть, куда вы летите в режимальном времени. Фотографировать, что-то снимать. то есть Для начального уровня модель хорошая подключается значит батарейка просто вставляется вот так вот в разъем вот так начинает моргать батарейку мы заправляем к нему вот сюда вот внутрь туда же засовываем все он готов зеленый желтый моргает прекрасно пульт стандартный включаем контакт прошел квадрик к полету готов это неубиваемость я специально сейчас заглушил движки ничего с квадриком не произошло Снова на месте. Запись. Все, молчи. Так. И самое простое освоение дрона сначала заводим мотора и не поднимая его с земли пробуем крутить то есть стик влево дрон получится в эту сторону Стик вправо дрон в эту сторону полетел поднялись полетел да. второй стик управляет бог нажимаем сюда дрон Едет в эту сторону. Нажимаем вперед. Сейчас мы его развернем. Вот так, он вот, вперед, назад. Нажимаем вперед. Дрон едет вперед. Назад. Дрон едет назад. Влево. Нам. Вперед. К нам. То есть так легко освоить управление, даже не залетая Следующий прием. Это полет и удержание дрона на небольшой высоте то есть мы уже умеем управлять туда-сюда садимся, выключили стик вот. теперь в принципе этот дрон довольно таки неубиваемый то есть мы поднимаем его смотрите, залетаем потолок Оп. Он прилепился, но ничего не происходит. Защита очень хорошая, вот поэтому на нем очень хорошо учиться, и ничего не происходит. Стик вниз. Дрон опускает. Собственно, вот так вот осваивают. Эту... Вот этот конкретно дрон, он FPV модель. То есть, у него вот такой вот экранчик, на котором видно, куда вы летите, что делаете. Частота 5,8 Герц. Значит, вот в такой отдельной коробочке идет На дрон крепится вот такая камера. Небольшая, но, в принципе, довольно-таки сносно снимает. Как бы непрофессиональная, но качество, да, вполне достойное. Крепится вот сюда, вот в разъемчике. Значит, сюда же могут втыкаться другие передатчики, которые дополнительно можно приобрести или в другой комплектации идут. Вплоть до того, что на него навешивается как он там, бубл аппарат. То есть, пускает пузыри воздушные. То есть, забавно, кстати, видео. в интернете, можете найти. В общем, многофункциональный. Вот вариант с FTP. Как говорится, мы видим на мониторе, что происходит. Собственно, вот она картинка. Вполне различима. Шторочки защитные. Конечно, лучше и учиться летать на дроне, и играться им на открытом воздухе, на площадке. То есть там и флипы можно делать, нажимаешь кнопку, он кувыркается. И просто погонять, полетать в высоту, и в руку его посадить. И, как говорится, ничего страшного, если упадешь. И качество картинки на солнышке, конечно, в разы лучше. Можно уже и видео какое-то снять небольшое. Нормальный дрон начального уровня с задатками, как говорится, на более серьезный, поигравшийся в которого захочется приобщиться к более дорогим моделям. А это, я считаю, из ценовой категории до, там, я не знаю, сколько там, 5000 рублей. Великолепный вариант. Вот такой обзорчик.